Здравствуйте, меня зовут Азоль Сергей. Я руководитель авторской программы подготовки профессиональных переговорщиков «Переговоры 2.0». Сегодня мы поговорим с вами о проведении переговоров, о тех этапах, из которых состоит этот процесс. И таких этапов три. Начинается все с подготовки. Именно на этом этапе на 60, а то и на 70% закладывается успех или поражение. От грамотно проведенной подготовки зависит то, насколько сильна будет ваша позиция в ходе переговорного процесса и каких результатов вы в конечном итоге добьетесь. На 60-70, но не на 100. Все остальное решается уже в ходе переговоров, и здесь тоже есть свои этапы. Первый из них я называю предпереговорами. Задачи, которые вы должны решить на этом этапе, две. Во-первых, это задача работы с эмоциями оппонента. Задача приведения оппонента в нужное вам эмоциональное состояние. Какое? Я не знаю. Все зависит от той стратегии, которую вы испрали, от тех тактических приемов, которые вы собираетесь применять. Когда-то нужно, чтобы он был расслаблен, когда-то, наоборот, напряжен. Когда-то он должен быть в состоянии страха, когда-то в состоянии самодовольства. Но это не все. На этапе предпереговоров Решается очень важная и, пожалуй, определяющая содержательная задача. Эта задача заключается в том, чтобы понять, как же устроено поле переговоров. Расклад интересов и расклад позиций, которые на текущий момент занимают стороны. Понимая расклад интересов, вы понимаете болевые точки вашего оппонента. Понимаете, где возможно соприкосновение ваших интересов, а где находятся области для оказания давления. Не понимая карты, двигаться в процессе переговоров просто невозможно. Третий этап является техническим. Этап достижения соглашения. Когда понятен расклад, достичь соглашения – дело техники. На этом этапе вы достигаете соглашения, фиксируете соглашение, получаете необходимые гарантии, то есть делаете все, чтобы это соглашение не только было достигнуто, но и соблюдалось в будущем, в процессе вашей совместной работы. Итак, структура переговорного процесса. Все начинается с подготовки, на которой во многом определяются ваши будущие результаты. Затем предпереговоры, понять расклад позиций и интересов, привести партнерам в нужное эмоциональное состояние и этап достижения соглашений, на котором вы должны зафиксировать договоренности и сделать так, чтобы эти договоренности неизбежно соблюдались. На сегодня на этом все. Нужно больше информации? Хотите больше узнать о переговорном процессе? Заходите на сайт Переговоры 2.0, ссылка в описании ролика. И получите в подарок видеокурс Переговоры 2.0. Секреты профессиональных переговорщиков. Всего доброго.